Всем привет, друзья! Это третья часть озвучки оригинальной веб-манги One панчмана в которой Сайтама сражается против Тацумаки. Прежде чем мы начнем, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, а также на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Но с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем! Не надо смотреть без подписки.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 Говорят, что число монстров и произошедших бедствий в этом месяце достигло рекордного количества. Похоже, им снова придется обновить записи. Если мир продолжит наводнять все больше и больше монстров, нам уже денег, где будет жить. Но здесь безопасно. Потому что нас защищают профессиональные герои высоких рангов. Они гарантируют большую безопасность, чем любое первоклассное убежище. Здесь есть бассейны, рестораны и кафешки вроде этой. И еще торговый центр. Пока что в строительстве, но и транспорт тоже легко найти. Я бы не удивился, если бы это место превратилось в метрополис. Единственный минус в том, что жить здесь могут лишь избранные единицы. Повезло, что твой папа правительственный чиновник. Правильно мы сделали, поехав вместе с ним. Точно. Трясется. А, землетрясение? Добыть да того не может. Это место было построено при помощи новейших противосейсмических технологий. Тут нельзя почувствовать ничего, слабеещести по шкале Синда. Разве это не твоя рука трясется? А? Благодаря нашим связям мы наконец оказались в утопии. Не пугай меня так. Прости. Видишь? Землетрясение же! А? Но, но почему? А -а -а! Вот это сила! Это место выдержи! Мы правда будем в порядке? Найдите источник. Толчки исходят изнутри здания. Цокольные этажи восточного здания 4. Вот здесь. Этаж для заключения и проведения экспериментов над монстрами. Охранные камеры не работают. Оповестить героев! Пусть они ликвидируют разбушевавшихся монстров! раздавить. Отсюда. <круто>, круто! Я уже не та, что раньше. <круто> Ого! Похоже, вспыльчивость — это наследственная. Э, братцы! Хотят ли мне сказать? Э, сестры! Чем занимался стальной рыцарь, когда строил это? Это здание совершенно новое! И все равно вкрасвено не было построено так, чтобы выдержать что угодно! Лифт не работает. А -а -а. Здесь лежат люди в бессознании. Опа! Оп Опа! Ой, нет, такими темпами! Заключенные монстры убегут один за другим. Э -э -э, Что-то произошло? Вот так свезло. Похоже, сегодня счастливый день для языка стяга. Хе -хе -хе. О, на 13 тринадцатом цокольном этаже удерживаются лишь монстры от Вольчего до тигриного уровня опасности. Если убежали только они, то быстро уладить проблемы еще можно. Однако, если повреждения дошли до четырнадцатого цокольного этажа, есть риск, что могут освободиться монстры дьявольского уровня. А Уровень опасности – тигрины, капелюдоед. Да Уровень опасности Волчи, горша пудинг, а -а -а, – Волчий горша-пудинг и языкостяк. вам что-то нужно? наконец то мы свободны! Как вы посмели заключить нас здесь, чёртовы людишки? Теперь мы все! всё тут уничтожим! Адская буря! Такого хрена, а -а -а. А -а -а. А -а они держат подобные штуки в штабе ассоциации героев? Уровень опасности, дьявольский, двухглавый, цутинок. Тогда может здесь и собаку держать не запрещено. Достаточно. Я вс ⁇ поняла. «Прости, это я во всем виновата. Я не думала, что ты все еще настолько слаба. Не стоило мне оставлять тебя одной все это время. Прости, как я и думала. Мне нужно тщательнее следить за тобой. И еще заставить тебя уйти из поста героя. Пока ты настолько слаба, это может привести лишь к трагедии. С этого момента я вновь буду заботиться обо всем за тебя. А теперь пошли домой». Я не могу двигаться, даже пальцем пошевелить, не могу дышать. Даже когда я только начинала осознавать свое окружение, я уже была сильнее, чем нынешняя ты, Фубуки. А мои способности ты не смогла вырасти, потому что играла со всякими чудиками. Мои связи. И это адская буря. Техника, которая работает только на слабаках, не может называться техникой. Мои планы. Чем ты вообще всю жизнь занималась? Это я виновата. Я должна была тебя остановить, когда ты оставалась сама по себе. Мои усилия. Все раздавлено ошеломляющей силой. Это такое же чувство, как и тогда. Страх. Но даже у меня есть то, о чем я должна позаботиться сама ⁇ психический ураган! Это ты меня прости, сестра. Это стиль психической заглушки для нарушения сил противника. Теперь ты не можешь нормально использовать свои силы в этой местности. Каково это, когда тебя оставили без единственного оружия? Теперь ты понимаешь, каково это быть слабым. А теперь попробуй это, когда ты беззащитна. Адская куря. А? Продолжение следует. Поставь лайк для продвижения видео. Буду благодарен. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока.